Всем привет, с вами снова я, Тилька, и в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам 10 фактов о моей личной жизни, потому что вы давно интересуетесь, и многие до сих пор удивляются, что у меня есть... А кто, узнаете в этом видео. Очень часто в моих видео и влогах, а также в историях Инстаграма вы видите Дениса. Кто-то думает, что это мой брат. Кто-то думает, что он мой парень, а на самом деле он мой муж. Второй факт. Мы с Денисом вместе на протяжении 6 лет. Мы очень счастливы и любим друг друга, даже несмотря на то, что Денис старше меня на 7 лет. У нас всегда есть общие темы для разговора и общие интересы. Третий факт. За все шесть лет отношений мы не виделись с Денисом всего лишь шесть дней. Первый день это был мой выпускной в школе, куда Дениса не захотели пускать. Как сказала моя учительница, вы все равно с ним расстанетесь. Другие четыре дня, в которые мы не видели друг друга, это была моя поездка по работе в Германию. А последний шестой день я просто не захотела идти на свидание из-за того, что у меня выскочил огромный красный прыщ на лице. Кстати, по поводу встреч. 3 февраля в Москве в главном атриуме центрального детского магазина на первом этаже вы можете прийти ко мне на встречу, которую я буду организовывать вместе с Натальей Кисель. Начало программы в 14.00, а закончится все в 16.00. Вы сможете с нами пообщаться, пофотографироваться, задать нам свои вопросики, а также вас ожидают конкурсы и викторины с классными призами. Если вы хотите прийти на эту встречу, то обязательно зарегистрируйтесь по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. А все, кто зарегистрируется, получат призы от блогеров. Четвертый факт. Мы почти никогда не ссоримся и не можем друг на друга долго обижаться. А если у нас возникают разногласия, мы стараемся их обсудить и сделать работу над ошибками, чтобы в будущем их не возникало. Если вам интересно узнать о секретах наших отношений, то давайте наберем 20 тысяч лайков, и мы снимем продолжение. Факт пятый. Кстати, забавно, что познакомились мы с Денисом ВКонтакте. Я и подумать не могла, что найду свою любовь в интернете. А произошло все это случайно. Он просто написал мне привет. Факт шестой. А еще когда наши отношения только зарождались, я планировала бросить Дениса. Думала, что эти отношения у меня ненадолго. Седьмой факт. Наш первый поцелуй случился на пятом свидании. Мы гуляли по парку, и я заметила, что Денис на меня смотрит. Я начала его передразнивать и дурачиться, а потом наши взгляды встретились, и мы поцеловались. Восьмой факт. Денис сделал мне предложение в Англии, на берегу Атлантического океана. На тот момент мы встречались уже два года. Это было очень романтично и мило. Этим летом мы снова хотим поехать в Англию и посетить этот пляж еще раз. Факт 9. Свадьба у нас была скромной, только для близких и родных. Мы расписались 15 января 2016 года в Грибоедовском ЗАГСе номер один. Десятый факт. Детей мы пока не планируем, но одно я знаю точно. В будущем, помимо своих детей, мы обязательно усыновим ребенка, потому что мне хочется дать кому-то, не только дом, но и любящую семью, тому, у кого ее нет. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментарии, какой факт удивил вас больше всего и почему. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С вами была я, Тилька. Всем пока, до новых встреч.